взяла пиздец, как, ну, что могла подойти уебать? <свят> ну, не сиди. Вот. Я помню, она, типа, нагибнула клавиатурой, бля, как по, -по лбу. Это пиздец. <свят> так да так. Сейчас, секунду. Просто посмотрим. Так, все нормально. Потом уже учеба. Потом учебу забросила, курсы, короче, потом э, работа уже на дому, потом работа уже в салоне, я же там бровями-не бровями занималась, вот это все херни. Вот, потом это неинтересно, что-то другое, потом уже работа в магазинах пошла первая, там все дела. Потом тачку купила себе разъебанную. Иногда я, в смысле, ну, даже рада, что я в силе жила что можно было гонять бесправ на речку все лето кайфовали вообще у меня не было вот тогда это был в 2019 в 2019 даже ой, в 2018 у меня вот летом вообще не было ни одного дня чтобы я загрустила, наверное это было ебать что за лето у меня была 99-ая разъебанная за 30 тысяч рублей нет. Но прикол в том, что она меня ни разу, ну почти ни разу не подвела. Вот, короче, как-то мы ехали в магаз, думали, сейчас затаримся, поедем на речку, все дела такие деловые. А, ну, лето, жара, блядь Телефон на панели валяется, короче У нас ни музыки нихуя не было Блядь, это пиздец Мы ездили сами себе, напивали Вот, тогда у меня даже Мафана не было, мне потом какой-то япанский мафан Поставили, блядь, там три песни на флешке было Блядь а, И ну их нахуй так заебали Чего, лучше без музыки бы ездили Вот, и короче едем И вот переезд, что, бывает на рельсах а мы, ну, я и две девчонки были, ну, мои одноклассницы Вот, и переезжаем этот переезд И в моменте, бак, бля, а я, ну, не остановилась, не приостановилась даже Я перелетела прям через него, да, похуй, бля, форсаж, ярим. Короче, в что-то, бля, я думаю, что, что такое, блядь? едем дальше и скрипим, короче, бля, я думаю, ебай, ну, что такое короче заборачиваем на какую-то улицу останавливаемся, а в тот момент я даже ну я жду я понятия не имел кто такой Шамиль, мы на его улицу завернули, я вообще потом справлю, ты меня не помнишь, капец, короче мы завернули на его улицу, У нас защита отвалилась на переезде у меня телефон на панели же был, жарко, бля, он нагрелся, и iPhone перегрет, бля, что-то, что-то, сигнал соус, я говорю, да, бля, тут уже в натуре сигнал соус, что делать, а мы на речку собирались, а я даже, ну, понятие, благо, у меня было очень много друзей, у моего брательника было много друзей, которые вот тачками занимаются, вообще на халяву все сделают, все, я, я звоню брательнику, я говорю, бля, говорю, у меня, говорю, какая-то железка, а я даже сделал, что это защита. я реально, я вообще вообще не разбираю. Я просто ездить умела, все. Вот, да. И я ему звоню, я говорю, какая-то железка говорю, отвалилась, блядь, по пути говорю, на переезде, железка отвалилась. Вот завернули, говорю, на ну, какую-то улицу стоим, что делать, дальше не поедем. Он говорит, блядь, ну как не поедете? Я говорю, а как мы поедем? Ты что гонишь? нас скрипит реально по всему, блядь, говорю, на весь город, блядь. Он говорит, ну доедете, говорит, до сервиса как-нибудь А там, ну, ехать где-то минут 10 надо было Я говорю, ты гонишь, как я поеду Сейчас взорвемся по дороге, блядь, сгорим, загоримся в натуре а, а могли же там, блядь, искренне, искренне, хуйня Вот Он говорит, ну, как-нибудь доедете там, говорит, ну, разберемся Мы, короче, как-то, как-то доехали а, Не доехали даже до конца до этого сервиса Что ты понимал? Этот сервис, вот сейчас, где я нахожусь Он вот здесь, блядь, он просто через дорогу Пиздец. А мы тогда наверное, в три пизды были вон там, ехали ужас. Я помню, я тогда еще, мы тогда еще долгости. Сня... А, короче, мы заехали туда, они же ее подняли тачку. И тип смотрит, такая есть или притворяешься, какая, блядь? А мы короче заехали, тип поднял тачку. Смотрит, говорит, ебать, что, говорит, такое, а там все гнилое, там, короче, пол гнилое, все гнилое, хуй... корни загнила, да, она и снаружи гнила, и внутри гнила, и везде гнила. Не, ну самое хуйное, то, что там мотор и коробка нормальные были. Это самое главное. Ну, на вид она, конечно, не, не пиздец какая охуевшая, но и не пиздец, какая вот, Поэтому мы. Два с половиной месяца на ней прокатались А потом она Снималась Куда делась, Рассказывать не буду, но я на ней У меня ни одной аварии не было, блядь. Ну вот клянусь, ни одной не было Сколько уже езжу? Вот Не, на самом деле в Беслане В Осетии можно взять Я брала Uh, за 25 тысяч рублей Охуительную, блядь Охуительную, вот реально охуительную Единственное, что там было <laughs> Запрет на регистрацию И, ну, блять, покрасить ее надо было И все И с дверями Какая-то проблема была Ну, типа, они не, не закрывались Или не открывались, не, они открывались две двери Вот и, короче, Как-то так это не музыка, это телевизор. Ой, весело, зили мы конечно весело. Блин, на самом деле столько историй было, капец, столько смешных историй было, как мы чуть не у... а, как мы улетели в камушек я рассказывала. <связь> Блять, мне похуй. Кому надо тут слышать? Вот. Кстати, я что хотела сказать. Вот меня сейчас смотрел тип. Он меня смотрел полтора часа. И ничего не написал, не лайкал, ничего. Просто смотрел меня полтора часа. Вот реально меня что, интересно полтора часа смотреть и ничего не писать? Ну, блядь, я не знаю даже, кто это. Что-то странное какая-то хуйня. Не епет. Хуй сосила большая часть осетей С ног до головы Даже если он ничего такого не снимал Даже девчонка, которая никогда ничего вызывающе, никогда Что? А, типа ничего такого не закидывала, просто снимала какие-то такие видю, видюхи, типа макияж там, не макияж, короче, ну где-то вот такой простецкий, знаешь, ну вроде нормальная девчонка, я ее еще когда пиздючкой была смотрела, а хуй сосили, за хуй сосили, во все паблики Осетии закинули, а, тип, который открыл а, себе там несколько магазинов сотовой связи, типа там с телефоном и всякая хуйня, короче, вот, и вот уже хуй сосили, как только не Короче, все блогеры, которые, которых я знаю, соседи, они все вот с ног до головы обосраны местными жителями. Тут столько ужас, ужас несчастных людей, столько завистников, тут просто пиздец. Сидят, блядь, в своем э гнездышке, хуй солью доедают, блядь, и других людей, у которых все хорошо. Они так, блядь, чморят. Особенно, знаешь... Больше всего негатива бывает от женщин, которые, ну, типа, блядь, такие закомплексованные бабенки, блядь, разведёнки, всякие, блядь, счастливые мамаши, счастливые жены, блядь, за, -за долбоёбых каких-то замуж по выходит и сидят в хате, Делать нехуй, блядь, хуйню заниматься, хуйню всякую людям пишут. Вот. Короче, много таких. Ты не знаешь, кто такой Мияги? Натури? Я тебе завидую, если ты реально не знаешь, кто это. Не, у него есть охуительные треки, на самом деле. Раньше он делал вещи, а сейчас он делает хуйню. Вот, ну, просто, блядь, какой-то набор слов, не знаю. Мне не этот, не нравится особо. Это сейчас, типа, легенда ты чё, блядь. Мияги, Иншпили, это все, это пиздец. Хотя, ну, блядь, намного больше мне заходит Баста. Да он давно взлетел, на самом деле, уже... Ну, по конечно, глаз такой. Вот. Глаз мне нравится. Ну, очень важно. Ну, главное. Порпешный. Ну, из наших больше никто, наверное.